Здравствуйте! Это первый выпуск правового журнала «Право сейчас» в данном выпуске. Конституционный суд РФ признал за наследниками право ставить родство с братьями и сестрами под сомнение. Сейчас оспорить отцовство по закону могут либо сами дети, либо родители. Решение о правомерности записи в книге рождений должен принимать суд. Полная позиция суда отражена в постановлении Конституционного суда Российской Федерации от 2 марта 2021 года Н4. Как прокомментировал ситуацию адвокат Антон Лебедев, расширение круга лиц, способных поставить вопрос родства, не таит в себе больших рисков для граждан, поскольку все доводы сторон будут проверяться судом. Для того, чтобы воспользоваться таким правом, необходимо будет привести убедительные доказательства.